дорогие друзья здравствуйте сегодня э, темой для нашего видео хочу сделать тему ретроградного меркурия да он уже начался он идет с 5 марта и будет продолжаться до 23 марта и несмотря на то что я предварительно написала статьи разместила э, очень много в информации в социальных сетях все равно приходят ко мне вопросы на почту или в соцсетях в личку приходят вопросы, что же делать с этим ретроградным Меркурием, потому что у меня были такие-то или такие-то дела, и, собственно говоря, можно ли мне их делать, можно ли мне их доделать. Давайте, давайте расставим все точки на дым. Итак, во-первых, самый ретроградный Меркурий. Понятие ретроградного Меркурия – это не понятие китайской метафизики. То есть мы с вами, дорогие друзья, занимаемся китайской метафизикой. И э, у нас э, с вами есть свои хорошие или плохие даты. Э, но ретроградный Меркурий, несмотря на то, что он пришел из абсолютно другой э, астрологии, он, конечно, на нашем русскоязычном пространстве достаточно хорошо прижился. И на нашем русскоязычном пространстве все про него знают, даже те, кто астрологией вообще не занимается никак. Чем же нам страшен ретроградный Меркурий? Ретроградный Меркурий ⁇ это, ну, во-первых, мы понимаем, что это определенное построение планет небесных которая дает определенную энергию. Энергия не может быть абсолютно плохой или абсолютно хорошей. Если бы она была абсолютно плохой, мы бы с вами, скорее всего, вообще просто бы не выжили в этом мире. Просто энергия, каждая энергия, она для чего-то, что-то она поддерживает, ну а что-то не очень поддерживает. Итак, энергия ретроградного Меркурия поддерживает завершение дел. То есть все, что вы планировали, все, что вы начали делать, очень благоприятно завершать и ну считается что не совсем благоприятно завершать какие-то моменты которые будут знаете будут считаться началом теперь давайте подумаем что считается началом а что считается не началом вот например спрашивают я собиралась там лететь в отпуск можно или нельзя слушайте друзья ну вот человек собирается лететь в отпуск то есть он за два месяца написал заявление на работе, что он хочет, что он хочет э, пойти в отпуск. Да? Он э, купил путевки, за, занимался туром, подбирал, он взял билеты и так далее. Ему осталось только вылететь. Да, вообще этот, сам по себе этот период считается, что он накладывает некий отпечаток, вот здесь нужно четко понимать, на технику. Uh, и могут быть какие-то, наверное, задержки с рейсами, могут быть какие-то там накладки с такси. Но это мы уже знаем, что есть ретроградный Меркурий и что он может нам принести. И, собственно говоря, мы уже с вами можем к этому как-то подготовиться. Ну там, я не знаю, заранее выехать в аэропорт, да? перепроверить даты вылета и, и, и так далее, время вылета. Uh, Какие еще были вопросы? А, мне нужно переходить на другую работу? Можно ли мне перейти на другую работу? А, опять же, человек подавал резюме там, полгода назад. Он искал работу, ходил на собеседование. Он нашел, он уже прошел собеседование, он уже прошел, там, я не знаю, отдел кадров и так, далее, и так далее, и так далее. Все, что ему нужно в этот период выйти на работу. Будет ли это считаться началом? Начало – это всегда самое начало процесса. Это не день выхода на работу. Это день, я не знаю, подачи вашего объявления, объявления там, своего резюме, например, в интернет. Более того, сам ретроградный Меркурий, как я уже сказала, он действует только на какие-то определенные моменты и может помешать только определенным моментам. Например, Например, вы покупаете дорогостоящую технику. Вот что проверено, то проверено. Даже я, человек, который, ну, знаете, не любитель собирать всех страшилок в мире и все это вывешивать в свою жизнь, как-то навешивать и потом этого всем бояться. Но даже я уже проверила на себе. Действительно, ретроградный Меркурий, особенно покупка дорогостоящего, чего-то большого, технического, потом начинает вызывать какие-то проблемы или ваше неудовольствие. Вот это, наверное, знаете, такой список А, Вот чего делать не надо. Идти покупать машину в этот момент, идти покупать дорогой там, компьютер, телевизор и даже телефон, про телефоны многие писали, потому что 8 марта, сейчас всем подарят кому деньги, кому телефоны и вот что делать, если хочется сразу пойти купить. Ну, либо это надо было сделать чуть-чуть заранее, если ваш муж там, допустим, это сделал чуть заранее, то и Бога ради. Либо это нужно будет сделать после 28 числа. Все остальное как бы к ретроградному Меркурию вообще никакого отношения не имеет. Поэтому э, не придумывайте больше того, что есть и э, не пугайте сами себя и окружающих. Живите жизнью, живите полноценной жизнью, какой вы и жили. Более того, я бы даже, наверное, хотела сказать, что Попробуйте доделать все дела, которые вы давно хотели, не доделали Не могли никогда делать Например, встретиться с подругами вам все время некогда было Например, сходить, я не знаю, там, в театр на балет Давно планировали, но никак не могли это реализовать. Сходить, да просто в кино, я не знаю, посетить какую-то новую кофейню. Сделайте это в ретроградный Меркурий. Получите удовольствие. Более того, он вас с удовольствием поддержит в этих начинаниях. Ну и вообще жду ваших вопросов под этим видео. С вами была Пугачева Наталья. И хочу вам пожелать хорошего дня хорошего месяца если вы чего-то очень сильно боитесь и не хотите и ну, я не знаю например вы хотите открывать новый бизнес и вы вот у вас есть какое-то чувство что в ретроградной меркурий этого делать не надо не делайте наше чувство наша интуиция она тоже имеет очень большую силу не делайте значит в этот момент подождите до 28 числа но не забывайте, что на моем сайте npugacheva.com имеются абсолютно бесплатно, я вам считаю, каждый месяц хорошие и плохие дни по китайской метафизике. То есть вы можете э, зайти, во-первых, есть статьи, я считаю даже двумя способами. Первое, есть статьи, э, которые, э, в которых э, прямо на главной странице они э, висят с хорошими и плохими днями. И есть у нас еще специальный календарь успешных дел в, в правом верхнем углу на сайте вы можете его тоже скачать бесплатно там нужно подписаться и вам будет приходить это немножко другая техника подсчитана другой техникой подсчитаны хорошие даты тоже у многих очень хорошие результаты то есть если вам нужно делать какие-то дела но вы боитесь ретроградного меркурия то Зайдите на мой сайт, посмотрите хорошие даты и делайте на здоровье свои дела. Еще раз напоминаю, что ретроградный Меркурий влияет в основном на технику. Так что все, что связано с техникой, может действительно приносить нам какие-то небольшие проблемы в этом месяце. Еще раз прощаюсь, с вами была Пугачева Наталья и до встречи до следующих видео.